надо приготовить пельмени и холодец вот у меня сейчас варится ведь это вот ножка свиная уже доваривается да надо будет разбирать это мяско такие вот большие большие шейки индюшки. все уже все уже практически готово вот надо будет сейчас Мясо почистить от костей и будем дальше вершить красоту, чтобы получился ароматный с чесночком вкусный вкусный холодец. Сажусь за самый интересный процесс в холодце. Я вот так руками, конечно, чищу. Видите как вот эти шейки, они очень хорошо чистятся шейки индюшки мяса здесь много очень много я мясо для холодца когда-то вот так вот чистила потом через мясорубку сейчас я конечно этого не делаю мне хочется чтобы попадались когда живешь холодец чтобы попадались Мясные кусочки, скажем. Это вот у меня ножка. Три ножки я взяла, три шейки. Для того, чтобы сварить холодец. В любой момент кто-то к тебе придет И можно угостить таким вкусным мясным блюдом. Традиционным, деревенским, русским. Вот это ножка. Вот это мотолыжечки. Мотолыжечки называют иные. Что-то говядину я не нашла. Обычно брали как-то мы с супругом. Говяжьи ноги. Ну, это тоже неплохо, скажем. Сейчас много-то и не надо. Но вот каникулы будут. Я не покупаю колбасу. Поэтому вот что может быть лучше холодца? Сейчас Еще к тому же Какие холодильники ставить не надо, вынес на улицу. Посмотрите, какая большая, какая огромная, огромная вот такая шея индюка. Посмотрите, сколько тут мяса, очень много мясные. Так что кто как делает, из чего кто-то мясо добавляет, ножки там мясо добавляет. Я вот взяла вот этот раз индюши шейки. Смотрите, как много тут мяска. Холодец будет отличный. Вот видите, я уже тут почистила чесночок. Добавлю для красоты и вкуса тоже морковку. Вот чуть-чуть я так слегонца отварила. и добавлю уже в бульон холодца, который у меня процеженный сейчас. Смотрите, как много мяса. Это я только-только еще вот начала чистить посмотрите как тут его много Так что холодец будет отменный с большим количеством мяса ничуть не уступит никакой колбасе добавлю чеснок лаврошку черный перец да потом с горчичкой с кетчупом кто как любит пожалуйста. Можно будет покушать. Ох, вот эти, смотрите, какие. И они такие большие, эти шеи. Я подошла вчера к магазину, они на улице стоят прям. У нас такой есть магазин тут в деревне, рыбы, рыбы, рыбный магазин, но тем не менее там продается все, вплоть до хлеба. Хороший хлеб бездрожжевой продается. Отличный магазин тут нам предприниматель женщина открыла и здесь дешевле чем в городе надо отметить дешевле чем в городе продукция очень хороший магазин нам нравится и хозяйка такая вежливая добрая о посмотрите, уже до такой степени хорошо все сварилось и все выпадают вот эти вот как, позвонки да Сын вчера рубил, такие большие, говорит, мама, ты где таких хвостов набрала? Какие крутые хвосты? Это шеи индюшек. Вот видите, как хорошо все отходит. И здесь тоже очень много таких желатинчиков мест. Поэтому, если вы делаете холодец, ну у кого как, я не знаю, кто-то ведь. Скотину очень много держит, мясо добавляет. Я вот таким образом решила сделать нынешний холодец. Хотя обычно брали говяжьи ноги и добавляли мясо туда. Таким образом получался холодец. Хорошо все отделяется, старилось все отлично. Всё просто замечательно отходит так что просто а эти косточки которые я вот тут собираю я тоже без внимания не оставлю у нас тут бегают собачки они приходят просят что-то вкусненького вот такие косточки ой, -ой, -ой как вкусные и хороши так что вы поняли что я собираюсь сделать как это все чистится. Процесс, конечно, только варить долго. А так, в принципе, это все делается на скорую руку, быстро. Мне кажется, все очень даже отлично получится у меня. И собачкам хватит. Холодец видит, просто отменный. Ну, я вот вручную так по деревенски делаю, но ну, а как по-другому? -другому. тут в общем-то все заморачивается -то, да? такие большие кусочки я так порежу это от ножек а у шеек у них, собственно говоря там нет таких больших кусков они как-то маленькие в казан опять я в казане варила сложу туда все много мяса. Индюки же, они 15-16 килограмм бывают. Это практически барашек, да? Вот у меня и закончился. Еще, еще кусочек у меня здесь. Руки. Смотрите, как много здесь хорошей такой массы. Животинчик. у меня даже. Руки сейчас слипаются как много желатина все я даже ничего резать не буду смотрите как все у меня отлично уварилось я уже все все перебрала все косточек нету сейчас будем заряжать бульончик ну что продолжаем дальше волшебство я беру вот так прям тоже рукой мяско которое я почистила я проверяю потому что вдруг Какие-то еще остались. Ага, вот видите, вот осталась какой-то косточка какая-то. Так, вот берем наш волшебный холодец. Видите, как много получилось мяска, так хорошо. Просто чудесно. Все, я прям рукой так проверяю, проверяю. У меня сварена морковка. Знаете, морковка, она придает и красоту сюда, в холодец. Я почистила туда луковицу, еще тоже луковицу положу сейчас. Добавлю пару, пару буквально вот, лаврушечек для вкуса, для привкуса, чтобы чувствовалась лаврошка. У меня сделан чесночок. Я пока тут пару головок. Но я его э, в дело не пускаю пока. Это уже после того, как я залью все. Так, бульон я подсолила. Посмотрите, все как активно у меня. Закипело, забулькало по-праздничному. А, вот это дело, это я понимаю. Сейчас я сюда... Закину, закину. Чесночок. Буквально пять минут, пять минут и я раскладываю это дело по посуде. Все, по посуде закладываю все. Ах, красота какая! Раскладываем. У меня вот такой поддончик стеклянный. Так. Видите? Ах, как много будет! Вкуснятенькие, красоты! Приходите в гости к нам! Приходите! У меня еще вот такая посудка есть. Поменьше. Так, видите как? Какая красота, да? Зачем мне колбаса? Во-первых, индюшка. Все-таки эта птица относится к разряду диетических. Будем считать, что и холодец тоже диетический у меня. Какого особого жира нету тут. Видите, какая красотень, какая красотень получается. Так что, друзья мои, готовьте. Такой холодец, я думаю, ваши близкие оценят. Холодец по-деревенски. Сейчас вот таким образом я еще его выровняю. Видите, никакого такого жира, вот как бывает, варит. Ну, даже, скажем, с говядины варили. Такой огромный слой жира. А это, посмотрите, какая красота! И я чуть-чуть вот так вот знаете, у меня тут петрушечка, базилик, всякая разная зелень, чуть-чуть припорошу. Хуже не будет. Это сушеная, своя, домашняя зелень. Ой, разрежешь такой кусочек-то вот холодца. Так ведь душе-то приятно. Как на зубок попадется чесночок. А, Какая благодать. Уверяю, это лучше колбасы. Ну что, я приглашаю вас с удовольствием. Приходите на холодец. Красота. Ну что, друзья мои. Парам-пам-пам. Парам-пам-пам. Вот мой холодец. Как он получился? Пробуем. Очень вкусно еще горчицу. А, горчицу. Да, горчицу. Но очень вкусно. Не ну, правда? М -м -м. Холодец удался, друзья мои. Делайте. Я делала первый раз шейк индейки. Очень наваристо. Плотный такой. М -м. Мне понравилось. Отправда. Мир вашему дому, друзья мои.